приветствую всех и мы продолжаем работать с инвентарем и в этом уроке мы будем делать следующее первое мы добавим тестовое оружие да какие-то меши, которые мы будем оттачить к персонажу второе нам понадобится сделать иконки я покажу один вариант он довольно таки простой как мы можем сделать иконки для наших 3d моделей которые мы будем использовать и мы немного продолжим также работу с кодом инвентаря мы проверим как у нас все оттачится к персонажу чтобы это выглядело хорошо давайте приступим что мы имеем у меня открыт блендер это нам понадобится для рендера наших иконок у меня здесь есть меч двуручный меч одноручный и топор одноручный. Пока что мы будем использовать эти мыши и, собственно, давайте импортируем их непосредственно в движок. Я создам папку, назову тест тест меш, где мы будем хранить те меши, которые ну, являются тестовыми. Так, я перейду в папку и здесь э, я найду тест вепан. Открою импорт all И у нас импортируется, собственно, наше вооружение. И мы сохраняем это все. Так, э, ну и, собственно, сейчас мы приступим к рендеру иконок. Переходим в блендер Нам нужно добавить на сцену камеру. Нажимаем N английскую. Здесь Rotation все скидываем в нули, по X на 90, по Z на минус 90. И отодвигаем примерно так как это должно быть а дальше мы нажимаем 0 на клавиатуре на нумпаде no и таким образом мы перемещаемся в вид с камеры то есть эти амки это наша камера дальше что мы делаем я уберу лишнее вне зоны видимости камеры чтобы это у нас не рендерилось и к примеру мы возьмем двуручное оружие. Как я говорил ранее, что мы можем использовать две иконки, да то есть если у нас в экипировке будет выглядеть это вот так, то в самом инвентаре у нас должна быть квадратная иконка. Но для начала нам нужно перейти в рендер, рендер выставить Cycles. Дальше мы переходим в вкладку ⁇ Фильм ⁇ и здесь находим transparent transparent ставим галочку это для того чтобы у нас задний фон был прозрачный так нам будет удобно в дальнейшем работать с нашими иконками и у нас дальше мы переходим в вкладку настройки вывода файлов и здесь у нас есть resolution это размер нашей собственно иконки здесь мы выставляем тот размер который нам нужен во-первых давайте выставим размер 250 на 250 это для квадратных иконок и здесь собственно мы можем выставить наше оружие как-то так чтобы оно было в нашем квадрате ну и собственно мы можем подвинуть камеру используя локацию мы можем ее Подвинуть примерно вот так. И подвинем наш mesh с шифтом, чтобы меньше двигать. Ну, вот так. А, ну и следующее, что нам нужно сделать, это нажать F12 на клавиатуре. И у нас произойдет рендер. А, единственное, что мы не выставили свет, поэтому у нас. Ну, Темная иконка. Давайте закроем. Выставим свет. Я думаю, мы выставим несколько источников света. Давайте это будет Солнце. Так, R по Y на минус 90. Давайте сразу включим рендер, чтобы это видеть. Как у нас все подсвечивается. Ну, в принципе, неплохо. Давайте нажмем F12, посмотрим. Вот такая вот иконка для нашего инвентаря. Ну, если мы приблизим она пиксельно но поскольку у нас слоты довольно-таки маленькие, то она будет выглядеть примерно вот так. Единственное, что у нас здесь меч выглядит очень маленьким. Поэтому мы можем сделать следующее, поскольку не всегда, как бы мы можем видеть предмет полностью в нашей в нашем слоте поэтому часто делают рендер ну, где-то половины меча то есть это выглядит примерно вот так примеры игры я сейчас конечно не вспомню но это точно есть то что рендерится частично но мы также можем Сделать еще кое-что, чтобы все-таки был меч полностью, но немного приближен в этой части. Давайте еще вот так вот повернем. То есть примерно вот так вот. F12. Вот такая иконка. И дальше нажимаем Image. Save S И здесь мы выбираем папку куда хотим сохранить и я назову Т Ту hands word С. пускай будет так и давайте здесь 250 x 250 Это для того, чтобы мы знали текущий размер. Жмем Save. Этот рендер мы можем закрыть. И теперь выставляем э, наш размер, к примеру, 500 на 250. И теперь давайте ротацию сбросим в нули. И мы можем теперь выставить для экипировки. Наше оружие. Единственное, что здесь я бы сделал поменьше, 200 примерно. 200 на 500 будет у нас иконка. И давайте, наверно тоже так сделаем. Чтобы полностью меч находился в иконке снова жмем f12 и получаем следующую иконку давайте image save s и здесь у нас 500 на 200 почему лучше так подписывать для того чтобы сразу понимать да где какая иконка а не методом тыка потом проверять Так, ну и собственно давайте сразу отрендерим остальное. F12. И матч с здесь. One hand. x 500 на 200. Сразу убираем. Ставим f12 и image save one hand s 500 на 200. И снова здесь вернемся 250 на 250. Для того чтобы отрендерить собственно саму иконку так приближаем и ставим примерно вот так f12 и Image с здесь у нас 250 на 250 и также нам нужно выставить топор топор мы можем немного по-другому сделать с и здесь x сохраняем все наши иконки готовы теперь давайте их импортируем также создам здесь папку и здесь тест icon импорт папки рендер у нас все хранится и собственно выбираем вот это вот это, вот это и вот это. Это наши иконки. Открываем, получаем наши иконки, можем открыть, посмотреть. Все у нас видно. А, теперь а, приступим к созданию подклассов. Мы выбираем BP Inventory Item, делаем Create Child Blueprint и называем его BP. BaseWeb снова отнаследуемся от этого класса и называем его BP бейс мили в почему мы так делаем поскольку у нас в инвентаре может быть не только оружие поэтому Base weapon будет являться Общим классом для всего вооружения То есть это может быть огнестрельное Холодное, метательное В общем какое угодно оружие Так, save Но мы его сразу подразделяем На холодное и огнестрельное То есть два типа Ну, Можем сделать также третий тип метательное Для того, чтобы уже Конкретная информация, которая касается Непосредственно огнестрельного либо холодного оружия у нас хранилось в личном классе и, собственно, давайте Base Mele Weapon. Так, мы все сохраняем, создаем папку и называем ее weapon. Дальше, что мы делаем? Base Mele Weapon подразделяем на клей чат Blueprint BP. Two hand sword. Сразу перемещаю weapon и делаю duplicate bp one hand axe дубликат sword. Мы сделали это. Дальше что мы делаем? Давайте двуручное оружие открываем. Переносим сюда, лог убираем. И что мы делаем? Давайте сразу здесь выставляем единицы, поскольку мы здесь меняли размер нашего куба. Это нам не интересно на данный момент. И здесь выставляем тест weapon longsword в общем-то наш меч и давайте я здесь выставлю поскольку там нормально немного не туда смотрят я выставлю ту size. это сейчас в принципе не имеет никакого значения по нагрузке поскольку мы все равно к примеру на релизе тестовые объекты вряд ли будем использовать поэтому лучше сделать ту size, поскольку правка нормалей не хочу сейчас снова переходить в блендер править нормали проверять это все хотя хотя хотя давайте все таки я покажу я думаю эта информация тоже будет полезной чтобы не делать size. мы сделаем следующее мы можем здесь видеть давайте откроем аж чтобы было все наглядней мы можем здесь видеть то, что у нас, как бы мы видим внутренние грани нашего меча вместо внешних. Давайте сразу посмотрим тест меш, меч. У меча все нормально, и топор. У топора все нормально. Нам нужно исправить только меч. В принципе, это мы сделаем быстро, выставляем все в нули это мы удалим и собственно как исправить наши нормали, да, в блендере у нас все выглядит нормально, но собственно это не во-первых мы можем нажать при всех выделенных гранях Ctrl, Shift, N у нас случится с нашим оружием вот такое, мы увидим то, что у нас здесь поломанные нормали Дальше мы можем перейти в модификаторы, модификатор и здесь нам нужен э, Weight э, Normal и мы применяем этот плагин. То есть все по умолчанию мы его просто применяем и собственно у нас все теперь нормально. Давайте экспортируем, экспорт .fbx, тест веб пускай будет и мы сделаем reimport base mesh. Um, так. Да, у нас тут немного не поменялось. Сейчас ctrl -n. Нам нужно открыть это меню и здесь снять галку с инсайда Давайте снова накинем Fift Normal. Apply файл экспорт FBX test weapon и reimport base mesh и все теперь у нас собственно mesh с нормальными нормалями это мы поправили думаю эта информация может быть полезной для кого-то поскольку с нормалями бывают проблемы часто так собственно давайте продолжим настройку настройку настройку класс default сразу здесь выбираем так так так 2 hand 2 hand 2 hand иконку name hand sword количество 1 equipment type мы выбираем 2 hand weapon compile save дальше мы переходим в one hand sword также выставляем здесь тест weapon ставим везде единицы поскольку у нас размер изменялся и класс default сразу выбираем uh, one hand sword 250 на 250 здесь пишем one hand sword типа экипировки one hand weapon compile safe и также давайте топор. Как раз мы сможем посмотреть замену экипировки. Нам нужен топор 250 на 250. One Ax. И по экипировке One Hand Weapon. И, собственно, здесь выберем топор. И везде выставим единицу. Так, давайте выставим это все на сцену. И проверим, подбирается ли у нас оружие. Если оно в инвентаре. В инвентаре у нас есть. Подбирается можем перемещать между собой менять в общем то вот так у нас это все выглядит ну и экипировка мы на данный момент не ставим слот и нам нужно указать собственно почему он не удалился нам нужно указать сокеты для нашего скелета поэтому мы переходим в скелет так меш скелет это все я закрою и нам нужно перейти в blueprint инвентарь инвентарь сустам и у нас здесь есть собственно equipment sockets где у нас прописаны все сокеты давайте One Hand the вот Так одноручно. Давайте крепить на, на эту костную. Либо же на спайн 01. Давайте на пелвис будем от сокет, кликаем два раза, Ctrl A и вставляем. Так, сразу ставим от превью Mesh и какой-нибудь одноручное. чтобы оно у нас не торчало, как попало. Будет так. Дальше двуручная мы сделаем, пожалуй, на spine 3 от сокет. Переходим сюда. To hand whip называется у нас сокет. Так, выставим вот так где-то. Переименуем. Снова от preview mesh и выставляем. двуручный меч ну примерно вот так эти сокеты мы добавили и теперь можем собственно проверить Топор. Так, у нас топор не удаляется почему-то. Меч. Также у нас не удаляется экипировка. Давайте посмотрим. Двуручная. Сняли. Также не удаляется. Так, давайте теперь разберемся, почему у нас не удаляется. Аноквипвеп-ан. У нас не удаляется мы же здесь не добавили функционал удаления да поэтому у нас все должно работать все должно удаляться а, давайте пока что возьмем просто destroy hector 123 это у нас one hand это у нас two hand это у нас fire weapon и это у нас shit Free Free на низ. Shield удаляем. Fireclap Reference удаляем. Hand Reference и One-hand Reference. Так, теперь это у нас должно все удаляться. Давайте проверим. Ставим. Снимаем. Ставим. Так, у нас еще не удаляется при замене. Что не есть? Хорошо. Давайте найдем э, подмену. Это у нас виджет. Инвентарь слот. граф так мы здесь делаем анаквип при перемещении в инвентарь где наш эквипмент Так, и нам нужно при подмене onDrop мы делаем EquipWeapon. Нам нужно проверить наш ItemObject, который на данный момент находится в нашем Equip слоте. Взять из него GetItemReference из ValidClass. Сделать также branch. В случае, если класс не валиден, мы просто делаем Equip. Если у нас класс валиден, то мы должны сделать анэквип вепан и после чего уже сделать эквип вепан и выполнить эту логику. И, собственно, в этом мы подаем э, текущий айтем нашего слота. Давайте проверим. Так, ставим одноручное. Снимаем. Ставим. И давайте замену. И у нас происходит замена. То есть оружие меняется предыдущая не остается и снимаем так следующее что мне хотелось бы сделать это непосредственно добавить еще одну иконку base item object у нас есть image inventory и делаем дубликат и это у нас будет image equipment compile save теперь нам нужно перейти в pp-inventory-item, construction script, снять image, сделать refresh notes, image inventory, также здесь напишем image inventory, делаем дубликат, и это у нас image equipment, и подключаем сюда. Теперь в наших мечах и топорах мы должны выставить Image Equipment. Это у нас топор. Дальше меч. Это у нас одноручный. И также двуручный меч. Save, сохраняем все. И теперь нам при экипировке нужно передать туда, собственно, наш image для экипировки. А, так, так, так. Инвентарь, виджет, такой слот Здесь у нас image, у нас есть bind. И в этом баинде мы просто из item объекта достанем Image Image equipment проверяем, подставляем, просто заменяем одну переменную. Давайте нажмем play и посмотрим. Собственно, что у нас изменится. А... Так, единственное, equipment слот. Еще в инвентаре слоте, скорее всего, изменить Bind, поскольку мы переименовали переменную, и здесь у нас bind происходит по переменной. Поэтому нам нужно здесь поставить Image Inventory. Так, жмем play. Так, подбираем все. У нас это есть. Ставим топор. И, собственно, у нас здесь. А, иконка для экипировки. Спускаем. Здесь у нас а, иконка инвентаря. Также с двуручным оружием. А, единственное, что у нас сейчас не видно нашего драг-слота, поскольку здесь у нас также байн сделан по переменной. И нам здесь нужно обновить на image-инвентарь. Поскольку у нас название изменилось. Жмем play подбираем. Снова тестируем. Можем двигать. Все у нас двигается. Можем экипировать, собственно. И все ставится. Но у нас есть небольшой баг. Давайте я закрою инвентарь. И если мы примерно вот так прицелимся, вы видите то, что наш трейс захватывает наше оружие. И я его могу подобрать но у меня будет и в экипировке и в инвентаре как это можно изменить мы переходим в инвентарь и мы переходим в эквип вепан и тот вепан который мы спавним нам здесь разделение не важно нам важно после атача сделать следующее мы возьмем локальный айтем который мы спавним и возьмем сет. А, set... Так, сет collision Сет collision Сет Калижен. Нам нужно посмотреть а, в айтеме, как это называется. Хотя, в принципе, мы можем полностью коллизию убрать с него. Да, давайте полностью коллизию уберем. Set Actor Enable Collision. Ставим галочку. И после чего мы запишем эту переменную. Давайте посмотрим. Нам нужно двуручное оружие, поскольку его цепляет Трейс. Галочку нам здесь не нужно, поскольку мы отключаем коллизию. Нам эта галочка будет нужна, когда мы э, будем делать дроп нашего оружия. И вот видите, теперь я никак не захватываю оружие и не могу его подобрать с персонажа. Ну и собственно мы можем его снять, одеть. Пока что выбросить мы его не можем, поэтому... Поэтому пока что так. Подобрали. Все экипировали. И, собственно, все у нас работает. На этом мы урок закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.